Если найти Где-то на просторах Авито а, Таких людей Кто монтирует скромный бюджет yeah, И прислать Свои рандомные видео И сказать Сделайте мне орный сюжан Тик-Ток, тик на вито тик так из рандомных видео Тик-Ток, тик на вито тик из рандомных видео Тик-Ток, тик на вито тик из рандомных видео Из рандомных видео oh! Как вы уже поняли, сейчас я буду браздить просторы OLX, что то же самое, что Авито, и искать там мастеров монтажа, для того, чтобы сбросить им случайные видосы со своего айфона. Они же должны будут найти в них какой-то сюжет и сделать из них ТикТок. В конце я загружу все эти ТикТоки в свой ТикТок, и автор самого популярного из них удостоится денежной премии от нас с вами. Меня зовут Рома Гений, сейчас будет гениально, погнали. Хочу объяснить, что я имею в виду под случайными видео. Эти случайные видео мы вчера поснимали специально. При этом в них нет никакой связи. Вот, например, один из таких видеофрагментов. Ну вот, мы и встретились. Или был еще такой. Ну и, конечно, такой просто обожаю это. И остальных 150. Мы примерно снимали их столько. Поэтому я думаю у каждого из наших мастеров будет очень большая палитра для импровизации и будет очень весело. Поехали. Заходя в OLX, конечно, как мы с вами очень любим, я хочу называться... М -м, что бы могло быть таким подходящим? Павел Собакин. Это звучит как авангардный российский кинорежиссер. Павел Собакин. Следующий гость Юрия Дудя. В довеса ко всем остальным, которых никто не знает. Поехали. Итак, Павел. Собакин, почти что Собакин, отправляется на поиски. Смотрим первого подопечного. Так, что у нас тут есть? Монтаж любой сложности. Это наш пациент. Свадьбы, корпоративы, концерты, выпускные, тиктоки из набора бессмысленных видеофрагментов. Например, вот такой. Работаю монтажером, оператором уже более 7 лет. Ну, это следует предположить, что он старше 7 лет, поэтому я уже и не уверен, что он нам сильно подходит, но... Была не была, Игорь Крутюк. Сука, почему он придумал нас смешнее, чем мы? Ладно, Игорь, вот у него еще есть примеры последних работ. Ага, наслаждаемся. Это такой очаровательный обзор приходской школы от Сергея Крытюка. Ну, слушайте, за 7 лет так научиться Windows Movie Maker на Windows 95 и Samsung Galaxy S2 это наш уровень. Это именно то, что нам нужно. Давайте напишем сообщение. Итак, Игорь, здравствуйте. Посмотрел вашу работу. Думаю, мне нужно именно ваше понимание фабулы. Ну, типа, сценки. Мы с друзьями на записывали разных фрагментов, но не придумали, как это связать в ролик для взорвавшего интернет-видео жанра TikTok. Можно написать TikTok? Да. Просто да. TikTok. Хочу скинуть вам все, что мы поснимали, и получить один сюжетный ролик, видеоролик, это важно. А то пришлет нам башмак на колесе. Ладно, хорошо. Если он наберет немало просмотров, еще пришлю вам пачку сигарет. Может, надо просто было начать этот диалог со слов э, Иго Игорь, сразу к делу. Какие сигареты вы курите? Я талантливый менеджер, люблю мотивировать людей. Так, ладно, возблагодарю. Если ты не можешь подобрать слово, выдумай. Еще возблагодарю вас, вас финансово. Отправляем. Ну что, идем дальше. Следующий наш Юрий, блин, у него такое серьезное лицо, я аж боюсь ему лишнее слово сказать, так сказать, Львов, Франковский, это какая-то выдуманная локация, я знаю Ивана франковск и Львов, но неважно, выглядит он как исполнитель украинской рок-музыки, а значит это что надо, и кстати говоря, забавно, что у него на хедере его странички Фрутилупс, то есть как бы и музыка в монтаже будет, это уже приятно. Я сейчас подожду, пока человек уже напишет половину злобного комментария, объясняя мне, что это Adobe Premiere. Я пошутил. Итак, монтаж видео любой сложности. Обожаю любую сложность, потому что реально наша задача вот примерно реально любой сложности. Потому что если ты видел тикток когда-то в своей жизни, то ты скорее всего можешь сделать эту работу очень просто. Юрий пишет, монтаж видеороликов и ваших приватных фильмов. А знаешь, почему бы ему понравилось монтировать мои приватные фильмы? Там всего материала на 5 минут но если для тиктока 15 секунд только монтирую любое ваше видео на проф уровне работаю удаленно главное чтобы он мой материал не удалил случайно Ба открыт к диалогу пишите ну тогда я точно ни в коем разе не назову тикток правильно в этой переписке раз он открыт к диалогу потому что по его лицу он такой сука одну букву неправильно напишешь я подам на тебя жалобу э, в федерацию бильярда жесткую на картонке Итак, юрий приятно познакомиться я как меня звали? Сергей, Антон, Егор. Приятно познакомиться. Петр. А, тут шутка была в том, а, я не то, чтобы хочу объяснять свои шутки, просто... Шутка была в том, что ну вообще на самом деле Петр Павел Павел. Мы значит записали много комедийных видео с друзьями. У нас очень классно получилось, но мы не знаем, что можно из этого склеить, потому что мы не придумали сюжет заранее. И очень бы хотели оставить эту часть работы вам. Точка. Если этот ролик наберет много просмотров, я вас обязательно финансово отблагодарю. А если в вашем городе есть новая почта, при вам оригинальный стакан изогнутой формы в качестве сувенира из Жашкова. Черкасская область. Все, отправляем. Так, у нас уже есть ответы, но тем не менее, продолжаем дальше. Давайте напишем еще хотя бы одному человеку. Пишем Артем анонимный видеомонтаж любых проектов. Тем не менее, я знаю, что этого парня зовут Артем. Он уже не вызывает доверия, если честно. У него тут противоречия на каждом шагу. Выполняем заказы по видеомонтажу, принимаем любые жанры, работы, анонимно и оперативно. Готовая работа на следующий день. Большой опыт работы, от личных домашних видео до коммерческих проектов. В наличии все оборудование и опыт. Все оборудование для монтажа. Это что, клавиатура и экран? Обращайтесь в личное сообщение на почту или звоните по телефону. Есть Viber WhatsApp. Интересно, как много людей, которые не знают про Telegram, знают про TikTok? Наверное, много. Все просто бросайте на почту или на Google Диск, и материал, с пожеланиями, и получайте готовый проект. Великолепно! Артем, здравствуйте! Мы с моими товарищами понаснимали очень много смешных роликов, из которых нужно было бы сделать тик-так. Если это будет популярным роликом, отблагодарим вас дополнительно. Точка. Надеюсь, на полную анонимность. Точка. Отправляем итак давайте посмотрим что она написали у нас вроде бы есть уже сообщение добрый день монтаж ролика на одну минуту 300 гривен могу скинуть по интернету либо загрузить на флешку и прислать это что гордон андрей оставь эту шутку это смысловая шутка шутка в том шутка в том что ну, он брал там у кого-то, короче, интервью из России. Да? Флешка плюс 69 г. <laughs> а какой сценарий? За написание сценария отдельная плата. Давай 400 и по рукам. За монтаж и сценарий смонтирую в лучшем виде. Пишет Игорь Крутюк. Не, ну, в, в, в, в таланте Игоря Крутюка я не сомневаюсь. Даже по уровню его переговоров уже чувствуется, что человек знает свое дело. Такое ощущение, что человек снимает такой же ролик, только по другую сторону этих баррикад. Тупо его ролик называется «Монтирую случайное видео в интернете». Итак, хорошо, я пишу. Уверен, сторгуемся. Давайте 200 и... Что у меня есть? И декоративное... О, смотрите, вот у меня есть такое декоративное пано ручной работы, между прочим. Да, давайте 200 и декоративное панно ручной работы. Ну и, конечно, премия, если ролик наберет. Я бы это панно даром не взял, если честно, если бы я не снимал ролик про него. Я за него заплатил, по-моему, гривен 700 в тот момент. Это тот ролик, где я платил больше, чем люди просили. Дело вкуса, без базара, конечно. Да, человек, давайте смотрим еще одного. Итак, видео лайф, некая Алиса Валерьевна. Ну, в принципе, по тому, что мы видим на хэдре, я думаю, что это наш вариант. Я, я бы очень хотел, чтобы на нашем ТикТоке было написано видео лайф, просто как ватермарка на протяжении всего хронометража. Видеограф, съемка, монтаж, инстаграм, стоп-моушен, тренды, ТикТок. Тренды, ТикТок. Если я вам клянусь, если мы с роликом, который у нас получился, попадем в тренды, я отсигну какую-то приличную сумму бабок. Клянусь. Итак, меня зовут. Алиса, я видеограф, режиссер, киномейкер И ваш идейный вдохновитель Оооо, какое здесь полотно текста Не-не-не-не-не Мы сюда, ребята, не читать пришли, а тиктоки снимать Это люди, которые вообще никак не соприкасаются Вы понимаете, да? Ты либо читаешь, либо ты снимаешь тиктоки За 30 секунд 1200 гривен Зато на Таирова живет, Киевский район Ладно, Алиса, Таирова! И два восклицательных знака. Алиса, здравствуйте. Приятно иметь дело с землячкой. Хочу вам предложить приятную и актуальную работу. Точка. Мы с друзьями наснимали видеофайлов для популярного тиктока. Знак восклицания Как раз ваш профиль. Знак восклицания. Поэтому вам и пишу. Точка. Единственное, что до того, как снять, запятая, мы забыли придумать сюжет. Тупо вылетела из головы. Поэтому хотели бы скинуть вам эти видеофайлы и дать волю вашему воображению. Точка. Если ролик действительно наберет много просмотров, с меня премия и ссылка на ваше объявление в моем популярном твиттере. Так, по-быстрому. По быстрому. Шутка в том, что это ну Твиттер не, не популярный у меня. Сколько будет стоить такая работа? Знак вопроса. Отправляем. Я даже не проверяю. Просто мы же люди творчества. У нас тут не не про пунктуацию же разговор. А, смотрите, меня уже ответили. Давайте 250 и без пано. Где вам удобно будет скинуть файлы? Skype. По рукам. Пишу. Давайте здесь у меня Skype в другом городе. Два интересных человека переписываются. Игорь Крутюк и Сергей Собакин. В таком случае кидаю файлы. Я скинул на фекс, это такой файлообменник. И я пишу, как говорится, крекс, пекс, фекс и файлы у вас. Оп! О, я уже видел тиктоки, которые там в конце, конечно, там, ну, надо досмотреть однозначно, но... Хочу, чтобы мы с вами прервались, я вам покажу трейлер фильма, который мы сейчас снимаем, там, ну... ну. 2020 год. История одного мужчины, который решил уйти от всего того, что этот год нес. Но по пути его корабль потерпел крушение у необитаемого острова. Вот только... ЭТОГО ЕЩЕ НЕ ХВАТАЛО Он сразу приступил к созданию удобства для себя Смастерил топор Стал лучше в создании топоров Создал комфортабельное кресло И сразу приступил к созданию терминала И банковской карты Он долго работал над ее формой Вот только этого еще не хватало Пока не создал идеальную, особенную карту Как и все, но красную Делал он это потому, что это удобно. Удобнее, чем охотиться, шить одежду и слушать собственное пение. Бен Стиллер, Эн Хэтуэй в легкой французской комедии-мьюзикле платить картой каждый день – это удобно. Вот только этого и не хватало. Все, больше не мешаю, честно, все, досматривайте, там супер, все, все, все. Ну что, мне кажется, что дело пошло, ребята, ждем ответы остальных, у нас уже 4 переписки, ну и давайте, наверное, еще какую-то одну-две начнем. Монтаж видео, видеомонтаж, монтаж видео, цветокоррекция, графика. Работаю в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Сука, хочу с эффектами. Ну, э, ребята... Я вам так скажу, если человек пишет капслоком, а особенно свое имя, то ну вам уже по пути просто. Поэтому пишем Виталию, а и кстати говоря, тут есть предупреждение на VLX. Быстро отвечает. Поэтому сука, написал, жди ответа. Давайте подберем другую тактику. Виталий, а на автор эффекте можно смонтировать эффектный тикток. Что скажешь, Виталий? Мы с друзьями не придумали для них сюжет. Хотел вам просто скинуть папку с этой палитрой и оставить творческую составляющую человеку, который в этом что-то смыслит. То есть вам. Ну красиво, Жень. О, вам было не видно, но Женя сделал так Я как Джойс, пишущий Улис А это если что, роман, как минимум Часть которого написана без знаков препинания. Писал его с помощью автонабора На своем iPad Pro. Скачаю через час, родители пока Дома не могу качать, телевизор глючит Когда качаю, завтра нормально Если скину, просто напишу да, на все вопросы Ну, если честно, вообще не понимаю, что нарисовано на этом хедере. Думаю, это то, что надо. Монтаж видео недорого. Три восклицательных знака. Итак, монтирую видео качественно и быстро. Монтирую на 10 раз... На десяти. Смотрите, Adobe Premiere, Vegas Pro, DaVinci, Pinnacle, Venus Movie Maker, Adobe Premiere, After Effects, Vegas Pro, Sony Vegas Pro. Все равно не 13, хотя я четыре раза посчитал Premiere. 3 раза Три. Высокая качество то есть, прикинь, вот человек просто выводит видео, вот когда он уже смонтировал его, и он указывает качество. 20 гривен, если он выбирает маленькое качество, и 70, если высокое. Итак, здравствуйте. снимали с ребятами видосов. Хотелось бы из этого сделать какой-то веселый тикток, знак воскресения. Я вижу, что видео высокого качества у вас стоит 70 гривен, поэтому заплачу 80, если вы из наших материалов сделаете классный тикток. Я конкретен в своих желаниях. Знак восклицания Но не в этот раз, точка Поэтому абсолютно не сковываю вас в ваших творческих амбициях Знак восклицания Как говорится, летит птица, летит и мысль Знак восклицания Поэтому я бы хотел вас отблагодарить, если этот видеоролик наберет много просмотров Так что постарайтесь, знак восклицания Видео нужно на завтра, точка Можно сегодня, точка Но лучше завтра Точка. Но я сегодня не занят, запятая, поэтому можете присылать. Отправляем. Короче, что нам еще поотвечали? Значит, Виталий, здравствуйте, Павел. Какой бюджет у вашей братвы? А так все возможно. Ну, работы там немного, поэтому много и не заплатим. Но вашу цену, конечно, выслушаем. Уверен, вам понравится работать с нами. В общем, нам ответило пока что трое из шести, но тем не менее, я со всеми до завтра досвязываюсь. Потом вам расскажу все особенности наших переписок, поскидываем материал. И в следующий же день посмотрю, как заходят тиктоки, которые они смонтировали. Итак, отправляемся на следующий день. Бррррррррр. Прошло очень много дней. Очень сложно было выудить из людей видео. Многие из них отказывались. Сейчас покажу, каким образом. Это было довольно смешно. Артём, который был такой весь максимально анонимный. И, казалось бы, он не должен был обращать внимание на то, кто я такой и так далее. Он скачал файлы и написал. блять, я вас знаю, вы ютубер. Делайте себе сами. Он не стал делать мне видео. И ни один он. Алиса, кстати, которая якобы с моего района. Она стала меня игнорировать. Видимо, скачала файлы и стала игнорировать. Некоторые люди не отвечали, и я просто копировал наши с вами сообщения другим людям, для того чтобы хотя бы от кого-то добиться тиктоков, жажда тиктоков, она такая, значит у нас есть Виталий, Игорь, Юрий и Марина, значит у нас 4 человека, но при этом некоторые из них смонтировали по несколько тиктоков, поэтому у нас будет что посмотреть. Назар, тот самый Назар, на которого я больше всего рассчитывал, он вообще один раз мне ответил, окей, скиньте свой номер телефона и свяжемся по вайберу, с тех пор он не отвечает, я ему звонил, но он не взял трубку. Все было против нас. Но тем не менее, я знаю, что все к лучшему, значит, те люди, которые нам смонтировали, и мы можем на них рассчитывать. Сейчас мы с вами посмотрим тиктоки и загружу их всех в тикток. И топовому монтажеру тиктоков мы доплатим бабки. Итак, значит, Виталий, смотрим, что он прислал. Приснится же такое <смех> В этом идеально все Особенно саундтрек Это... Топ! Это просто топ! Я, честно, просто хочу вам продемонстрировать переписку с этим человеком. Мы попали на нужного человека. Я пишу, как оплатить? Он пишет, давайте так, если этот тикток наберет хотя бы 500 лайков, вы оплатите. Мы вроде бы об этом изначально договаривались. То есть, типа, нет, мы не об этом договаривались. но ладно, типа, я как бы из Одессы. Мне когда предлагают халяву, меня мама от такого отказываться не учила. Я пишу, вы мне нравитесь. Он пишет, надеюсь, мой тикток вам понравится тоже. Просто в тиктоках опыта до этого не было, поэтому я решил, что именно так будет гуманно. То есть, типа, не взять с меня денег сразу. Что за прекрасный человек? Ну, слушайте, я бы лично очень много раз пересмотрел этот ТикТок, потому что это прям огонь. Это хороший претендент, но он точно войдет в топ-3, я в этом просто уверен. Давайте смотреть дальше. Игорь Крутюк тоже что-то нам прислал. Давайте посмотрим. Что, сколько их здесь? Их что, 9? Их 9, или мне кажется? Как минимум, самые топовые я сейчас вам покажу. Я, кстати говоря, помещу архив со всеми нашими видосиками в описании, чтобы вы тоже, если у вас есть такое желание, могли попробовать себя в создании тиктоков из этих фрагментов. А потом я в своем инстаграме, который вот опять же здесь везде появился, вот он, вот он, подписывайтесь обязательно, я потом продемонстрирую самое классное. Ну и давайте, если этот ролик наберет 20 тысяч лайков, я сниму, во-первых, вторую часть, а во-вторых, возможно, сделаю отдельное видео с вашими тиктоками, которые вы наделали. Поэтому давайте попробуем, ребята, ставьте лайки. Итак. Не могу в это поверить. Это ОГОНЬ! Это просто пламя. Очень достойно, давайте смотреть дальше. Сынок, а что это за пакетик я у тебя нашла? Шел ну, я, значит, недавно по улице, а навстречу мне огромный карась. Ну все, я звоню Ментал. Это грандиозно, это грандиозно. Мне очень нравится то, что я вижу. Давайте смотреть дальше. Нам попались очень клевые ребята. Слушай, а ты видел новый выпуск скейтборд... скейтборда? Просто обожаю это. Снимаю шляпу. Все, тикток, готовься. Этот материал должен просто разорвать. У меня, блин, было три девушки, это только за сегодня. Я требую уточнений. У меня есть много бабок. Я бы на месте твоего отца. Гордился бы. Почему? Потому что я не пью. Опа. Потому что я не пью, это была самое непонятно, откуда взявшаяся реплика. Но это, конечно, еще не все, это, это только второй человек, ребята. это только второй человек. Давайте дальше. У нас Юрий, помните, мы его боялись, что он нам будет хамить и грубить, а он с очень серьезной инициативностью сделал нам три тока и я заплатил, кстати говоря, за них 150 гривен за один. Ну ладно, хорошо, вот наш первый тикток. О, это точно коронавирус. Соболезную, чувак. Real Friends, у нас теперь есть сериал, бич. Ребята, 15 тысяч лайков, и мы запускаем свой сериал Real Friends. В ТикТоке, разумеется. И чтоб я тебя больше никогда не любил. Я надеюсь, мне послышалось. Мне мама с такими не разрешает. Хит. Real Fred! Ну в принципе, то у нас осталась одна Марина. Но Марина тоже по-моему несколько смонтировала. Мне очень нравится трудолюбивость людей. Примерно одни и те же цены. 150 гривен. Давайте посмотрим, что получилось. Сейчас э, я сяду, я сяду. Я видел фильм, который начинался точно так же. А вы знаете, что каждый третий лох позорный? Не могу в это поверить. О, только вспоминали <смех> <смех> о тебе. Это очень сильно. Это очень сильно! Честно, я вот не представляю, кто реально сидит и предлагает свои услуги монтажа на OLX. Я скинул ей материал Марине, и она пишет То есть вам нужно одно веселое видео? И правильно я понимаю, можно ли тогда использовать какие-то мемы или вставки, или только ваши видео? На что я написал, конечно можно все. И она так и сделала! Мне очень понравилось, мне очень понравилось. Ребята, я сейчас же выставляю все эти тиктоки и смотрю в течение дня на их результаты. Потом я к вам возвращаюсь и показываю, кто из монтёров получает бабки, бабки, сука, бабки! вот и результаты подъехали я подождал целый день для того, чтобы тиктоки могли раскачаться, я сам не знаю какие у них результаты, итак, с моей субъективной точки зрения, самое классное тиктоки, это про морскую черепашку по имени Наташка я даже не знаю на какое место ее поставить но возможно на первое на втором месте, это там где скейтборд и Эрик сделал классный трюк ну и на третьем месте, возможно там где, о, тебя как раз вспоминали и очки под Снупдога появляются в кадре, ну мне кажется, что это неплохо, там очень много было симпатично. И у меня обычно, давайте посмотрим сначала, что у меня обычно набирают TikTok. Вот посмотрите, один набрал 470 тысяч, 10 тысяч, 62 тысячи, 14 тысяч, 13, 12, 13, 14, 8, 8, 18 и так далее. И вот тут начинаются, собственно, наши TikTok, которые мы опубликовали вчера, и у них реально намного хуже результаты. Ну давайте сразу посмотрим. Вот, к сожалению, наш сериал про Real Friends. А, все, Соболезную, чувак Не очень зашел, мы смотрим тут по полтысячи просмотров примерно Ну и в основном такой показатель и есть По полтысячи, это намного меньше, чем у меня обычно Смотрим, какие набрали больше всех Итак, третье место по просмотрам, это вот этот тикток У меня, блин, было три девушки, это только за сегодня Я требую уточнений у меня есть много бабок. Я на месте твоего отца гордился бы. Почему? Потому что я не пью. Опа. Ну, как минимум, он забавный. Он как минимум забавный. Мне очень нравится вот эта концовка. Опа. Поэтому, что пишут люди? Концовка, блеск, шуруп теперь в ТикТоке. Это шоу, которое мы снимали лет 11 назад. Там был абсурдный юмор. И это были сценки. И кто-то еще помнит шуруп. Это очень приятно. Я говорю, знаменитость, это не значит, что... Это что? Это что? Мертвец! Да, по-моему, это не просто мертвец! Это супер мертвец! Эй! эй. Помогите мне разобраться, что здесь происходит. Вы с автором Близнецы. Я, кстати говоря, хочу вам показать аудиосообщение, которое прислал мне Джарахов, когда увидел этот беспорядок у меня в ТикТоке. Ромчик, дай угадаю. Ты в ТикТоке сделал ТикТоки с помощью генератора случайных фраз и, и делаешь об этом ролик, да? Итак, это было третье место. Давайте похлопаем. Это было третье место. Заслуженная в Потом, далее. Вот этот роскошный ТикТок на втором месте. Не могу в это поверить. Ну, он классный, да? Давайте похлопаем нашему заслуженному второму месту. Тоже, кстати, очень классно. Я его не включил в свою золотую тройку, но, тем не менее, мне он тоже очень сильно нравится. И вот, супер победитель. Это, по-моему, Игорь Крутюк его прислал. Тот самый, который очень забавно с нами переписывался. Смотрим. Ну, а что это за пакетик я у тебя нашла? Шел я, значит, недавно по улице, а навстречу мне огромный карась. Ну все. Я звоню ментам. Вот и все, что нужно э, в ТикТоке для того, чтобы набрать две с половиной тысячи просмотров. Это всего лишь в три раза меньше, чем самые плохие мои результаты, но но интересный факт, что на момент выпуска этого ролика, тикток с морской черепашкой набрал уже примерно 14 тысяч просмотров, то есть как бы обогнал нашего рекордсмена, но условия были другие и платили мы Крутюку. Игорь Крутюк, отправляемся сейчас в OLX это типа Авито, я напоминаю, и сообщаем ему эту великолепную новость Итак, Игорь, ваш тикток набрал больше всех я кидал материал и другим маэстро монтажа и вы победили Я доплачу вам сверху Тысячу гривен Он спрашивает, больше всех тиктоков? Нет, инстаграм фотографий Это много, я пишу Н На вашу карту столько не поместится Ну и конечно, чтобы он понимал, что это шутка, я сделаю вот так Ох уж этот Игорь Крутюк, скромный работяга. Я надеюсь, вы ему сейчас хлопаете и хлопаете по кнопке лайка. Я, я вам напоминаю, что если мы наберем 20 тысяч лайков, я сделаю отдельный выпуск с вашими вариациями этих тиктоков. Я сам попробую, собственно, сделать пару-тройку, может быть один. Не знаю, как у меня будет вдохновение. Ура! Ого! А мама будет довольна. Теперь посмотрим, кто из нас без денег. Вот так! Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забывайте ставить на него лайки. Я напоминаю, что если этот ролик наберет 20 тысяч просмотров, я сделаю отдельный ролик с Вашими вариантами тиктоков Из этого материала, который у нас уже По ссылочке в описании, я сам сделаю несколько И конечно, подпишитесь на мой инстаграм Обязательно подпишитесь на мой инстаграм Вот он тут везде, вот тут вот он написан у меня, Естественно, и ссылка в описании Я там буду выставлять самые классные работы До того, как этот ролик наберет 20 тысяч лайков Естественно, просто подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить подобных и без подобных роликов Посмотрите вот эти Будьте здоровы и счастливы Пока!